Коллеги, добрый день! Сейчас подождем буквально минуту, может быть, еще кто-то к нам подключится. Но в любом случае это, э, этот вебинар будет в записи, поэтому я уверена, что нас будут все смотреть в записи. Буквально минутку подождем и начинаем. Ну что, тогда начнем. Сразу представлюсь, меня зовут Малева Ульяна. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно или нет. Я являюсь координатором данного проекта Всероссийского КЕС-чемпионата по социальному предпринимательству, который проходит при поддержке фонда президентских грантов, агентством социальных инвестиций и инноваций. Вроде бы слышно. Хорошо, отлично. Пару слов о том, как у нас будет построена с вами сегодня встреча. В первую очередь мы расскажем немного... Так, тут поступил вопрос, слышно написали, отлично. Мы немного расскажем о теории сначала, буквально в общих чертах, о социальном предпринимательстве и о кейс-методе. Далее мы попробуем ответить на вопросы по реально существующим кейсам. Затем я кратко расскажу о правилах участия в нашем кейс-чемпионате. И затем вы сможете задать интересующие вас вопросы. И, соответственно, получить на них ответы. Итак, ну, в первую очередь скажу о том, что... Социальное предпринимательство, может быть, существовало и за много веков до нашего времени, в котором мы сейчас живем, но сам термин «социальное предпринимательство» был введен только в 1980 году Биллом Дрейтоном, основателем компании «Ашока», который сказал, что социальные предприниматели — это люди, которые стремятся изменить равновесие, стремятся решить социальную проблему, помочь обществу и не успокоиться, пока они не достигнут своей цели. Затем, уже как профессию и как область для... и как научную область, академическую область социальное предпринимательство представил Грегори Дис, который указал на то, что Социальное предпринимательство состоит из предпринимательского подхода, из внедрения разработки инноваций, и самое главное, оно направлено на, на решение смыслей социальных проблем. И он это показал на практике. В целом в мире существует более 100 определений социального предпринимательства. Но все они сводятся к тому, что социальное предпринимательство – это вид предпринимательской деятельности, которая нацелена на смягчение или решение социальных проблем, и которая характеризуется определенными признаками. В первую очередь это социальное воздействие. Это то, что отличает социальное предпринимательство от традиционного бизнеса. Также это самоокупаемость, и финансовая устойчивость и предпринимательский подход. Это как раз то, что отличает социальное предпринимательство от благотворительности, от деятельности некоммерческих организаций. Всегда социальное предприятие должно быть финансово устойчиво, должно иметь конкретную бизнес-модель и в ней должен применяться предпринимательский подход. В каждой стране нужно отметить, что социальное предпринимательство понимается по-разному. Где-то им могут заниматься и благотворительные организации, но у нас в России социальное предпринимательство может реализовываться только с помощью коммерческих форм бизнеса. Так. Чуть более года назад был принят закон о социальном предпринимательстве в Российской Федерации в виде поправок к 245-му федеральному закону. Этот закон закрепил понятие социальное предпринимательство, социальное предприятие, также обозначил перечень критериев для получения статуса социальное предприятие, также ввел определение социально-аллезимых категорий населения, рассказал о категориях социальных предприятий, а также обозначил виды поддержки, на которые может рассчитывать социальное предприятие в нашей стране. И согласно закону Российской Федерации о социальном предпринимательстве, Социальным предпринимательством является предпринимательская деятельность, которая направлена на достижение общественно-полезных целей, которая способствует смягчению и решению социальных проблем и, конечно же, в соответствии с условиями, указанными в данном законе. А социальное предприятие, в свою очередь, это субъект малого и среднего предпринимательства, который осуществляет деятельность в сфере социального предпринимательства. Согласно опять же нашему закону, под социальным предпринимательством понимается такая деятельность, которая соответствует одной из четырех категорий. Первая категория – это трудоустройство социально уязвимых категорий населения. Кстати, в законе, как я уже сказала, обозначаются, эти социально уязвимые категории, к ним относятся, Инвалиды и лица СОВЗ – это одинокие многодетные родители, пенсионеры, граждане претензионного возраста, малоимущие граждане и далее по списку. Следующая категория социального предпринимательства в Российской Федерации – это создание и продвижение продуктов и услуг социально узнаваемых в категории населения. Следующая категория – это товары и услуги для социально узнаваемых категорий населения, которые снимают ограничения их жизнедеятельности. И также четвертая категория ⁇ это деятельность, которая направлена на социально значимые цели. К этой деятельности может быть отнесен и туризм, отнесены и предприятия, работающие в культурной сфере и так далее. Ну, в целом, я надеюсь, вы получили представление о социальном предпринимательстве. И мы можем перейти уже к кейсу и кейс-методу. Но прежде всего хотелось бы, наверное, ответить на вопрос, который может у вас возникнуть. Почему кейс-метод, который известен многим тем, что он применяется для решения предпринимательских, предпринимательских задач, может быть применен к социальному предпринимательству? Еще раз повторюсь, да, что социальное предпринимательство рассматривается нами как э, бизнес в первую очередь, и поэтому к нему применяются э, все бизнесовые подходы, бизнесовые термины и все, что с этим связано. Поэтому кейс-метод может, э, может быть применен и к социальному предпринимательству. Ратманов Владислав пишет вопрос в чат, как получить материал данной конференции. Это, этот вебинар будет... Э, я прошу прощения, немного связь прервалась. Я говорила о том, что данный вебинар будет выложен э, в записи. И, на это, на, э, и ссылку на эту запись мы разошлем всем участникам, которые э, зарегистрировались в нашем онлайн-курсе, на котором, кстати, пойдет тоже речь далее. Но, Владислав, можете с нами оставаться и участвовать э, в вебинаре. Несколько слов о том, что же такое кейс. Э, Кейс в первую очередь понимается нами как описание какой-либо проблемной ситуации, задачи, которая требует решения. Сразу скажу, что на кейс нет какого-то правильного ответа, правильного решения. Это всегда индивидуально, это всегда что-то новое, это всегда основано на творческих, аналитических способностях того, кто решает данный кейс. К особенностям кейса относится то, что он составля, составляется, в первую очередь, на основании реальных историй бизнеса и управленческих решений. То есть это не выдуманная какая-то история, это реальная история. Также в основе кейса, как правило, лежит мини-исследование, которое иногда может включать в себя и общение с героями кейса даже и различные статистические данные, и анализ проблемной ситуации, и анализ компании. То есть всегда лежит какое-то мини-исследование. Также необходимо отметить, что кейс содержит достаточное количество информации для того, чтобы можно сделать, было сделать выводы о ситуации и придумать, сформулировать какое-либо решение. Также важная особенность кейса в том, что он имеет нелинейную структуру, то есть это, он не похож на учебник, где все по пунктам. Да? То есть История может быть рассказана не всегда в логической последовательности. Это сделано для того, чтобы информацию можно было искать по всему тексту и делать собственные выводы. Ну и раз мы заговорили об учебнике, то предлагаю сравнить несколько, по нескольким пунктам задачи из учебника и кейсы. То есть, как я уже сказала, что в учебнике содержатся общие принципы, выводы, все дается на поверхности. А в кейсе содержится только информация. То есть уже сам человек, который решает этот кейс, он делает свои собственные выводы и он приходит каким-то умозаключением в учебнике э, объясняется различные значения объясня, объясняется значимость концепции и так далее а в кейсе э, эти значения выводы об этих значениях делает сам реш, э, человек который решает этот кейс также в учебнике всегда присутствует логическая последовательность последовательность выложения материалом о чем мы уже сказали а в кейсе превышая структура отсутствует и еще раз Владислав, спасибо, да. Угу. А, обязательно посмотрим. И а, в кейсе а, нет готового правильного решения. Это, наверное, ключевая его особенность и отличие от а, задачи из учебника. А, пару слов об истории скажу, что кейс пришел к нам из Гарвардского университета. Основоположником его является Кристофер Колумб Лэнгделл. Но это не тот, который открыл Америку, это его полный тетка. И так же, как э, Христофер э, Колумб открыл э, Америку, также и э, Лэнг Делл, декан юридического факультета Гарвардского университета, открыл кейс-метод. Э, он его начал внедрять с 1870 года, но только к 1920 году кейс-метод стал применяться на всех юридических факультетах, потому что изначально этот кейс-метод э, встретился с различного рода критикой, с непониманием со стороны студентов, коллег. Но потом этот опыт даже переняли уже и бизнес-школы. И сейчас он внедряется повсеместно. И такой интересный факт, что выпускник Гарвардской бизнес-школы за два года обучения в среднем решает 500 кейсов. То есть это норма. Если мы говорим о кейсе социального предпринимательства, то... Нужно сказать, что в этом кейсе обязательно должны быть описаны модель социального воздействия и модель монетизации. То есть это то, что входит в социальное предпринимательство. Модель социального воздействия – это как раз то, что отличает социальное предприятие от традиционного бизнеса. Социальное воздействие – это влияние деятельности организации, на жизнь людей, на решение социальных проблем. Оно состоит, оно состоит из миссии, проблемы целевой аудитории, продукт и услуга для целевой аудитории и также показатель социального воздействия. И Следующая модель – это модель монетизации, то есть каким образом бизнес может зарабатывать, с помощью чего. То есть описываются клиенты, собственно, покупатели, описывается полностью предложения для клиентов и показатели эффективности. Ну, в принципе, с теорией закончено, и предлагаю сейчас перейти к практике и разобрать два кейса, один зарубежный, один российский, и попробовать ответить на вопросы по этим кейсам, которые, кстати, могут попасться и участникам гейс-чемпионата, в итоговом задании первого этапа. Там нужно будет как раз ответить э, на вопросы. Но об онлайн-курсе, о кейс-чемпионате немного позже. Сейчас мы пока сосредоточимся на кейсе. Вы можете пока читать со слайда. Я кратко расскажу о том, что же такое газета Big Иша. Э, в первую очередь, надо сказать, что это один из э, таких, наверное, э, Образцовых примеров социального предпринимательства. Эта газета является одной из самых распространенных в Великобритании и уже по всему миру. Создается эта газета профессиональными журналистами, а реализуется бездомными. То есть э, издание предлагает бездомным людям, людям, у которых нет жилья, нет средств э, для существования, нет... Э, возможности открыть собственный бизнес получить минимальный заработок и как они это делают издание предлагает бездомным журнал за половину цены и только им и только бездомные реализуют этот журнал больше нет других каналов реализации таким образом бездомные начинают вести собственный бизнес и уже не становиться бездомными, так скажем. Вот. И сейчас предлагаю ответить, это вот такая общая информация о примере социального предприятия, и предлагаю ответить на несколько вопросов. Как вы считаете, кто является благополучателями данного проекта? Буквально несколько секунд даю подумать, кто-то может написать в чат, если ответа не будет, то Скажу сама. Пока кто смотрит записи, тоже пока подумайте. Вот как вы поняли из описания этого кейса, кто является благополучателями данного проекта? Думаю, время было достаточно. Благополучатель данного проекта является Да, да, да, да, прекрасно. Дмитрий ответил верно. Это бездомные люди, которые находятся под угрозой выселения. Владислав, общество это вы сказали, очень крупно, да, потому ну, это очень обширно. Здесь имеется в виду конкретная категория населения. То есть какой продукт предлагается этим благополучательным бездомным людям? И предлагается возможность для заработка, возможность вести собственный бизнес. То есть, следовательно, они являются благополучательными. Хорошо, как вы считаете, какую проблему? благополучателей решает этот журнал. Подожду буквально несколько секунд. То есть какую проблему, в принципе, это уже было сказано, нужно просто сформулировать. Я жду ответы. Ну да, абсолютно верно, Дмитрий, отвечаешь, что возможность заработка, да. То есть проблема какая у тебя благополучателей – это отсутствие постоянного места жительства, отсутствие работы, отсутствие возможности для заработка и отсутствие возможности создания собственного бизнеса. Хорошо. Следующий вопрос: а как вы поняли, кто является клиентами The Big Isha этого журнала? это уже категория из модели монетизации. Буквально даю несколько секунд подумать. Да, Владислав, вы тоже правы. Итак, как вы считаете, кто является клиентами данного социального предприятия. Еще жду несколько секунд. Да, все верно, Дмитрий Исаев. Это частные покупатели газеты. Все правильно. Это был у нас зарубежный кейс, и сейчас мы рассмотрим по такому же принципу российский кейс. Можете пока ознакомиться с его описанием да, Владислав добавляет еще по прошлому кейсу, абсолютно верно, все правильно. Как раз вы сможете отлично решить наши задания итоговые. Итак, следующий кейс это российский кейс, это кейс моторика. Кратко расскажу о нем. Мы составляли этот кейс полностью с помощью интервью с директором данной компании. Вот Здесь у нас представлено только краткое описание. Вот. Но если кто-то хочет ознакомиться подробнее с этой компанией, то можете, ну, во-первых, у них на сайте ознакомиться или э, написать нам, и мы вам представим полный шаблон, если вам интересно, что мы узнали благодаря интервью, а не только поиску в интернете. Итак, компания «Моторика» занимается разработкой и выпуском функциональных протезов рук и технологий для реабилитации людей с инвалидностью. В чем их особенность? То, что эти протезы «Моторики» дополняются гаджетом, который действительно расширяют возможности человека. Это является инновационным продуктом, который достаточно положительно влияет на, для, на жизнь людей с ОВЗ, инвалидов. Продукт, ну, как я уже сказала, это функционально-бионический или активный протез, который изготавливается с помощью промышленной 3D-печати. Его особенность состоит даже в том, что он по, изготавливается по индивидуальным меркам, по индивидуальному заказу и устраиваемыми гаджетами. Поэтому, надеюсь, что в принципе кейс понятен, поэтому давайте перейдем к вопросам. Вот Как вы поняли из описания кейса, к какой сфере деятельности относится данный проект? Как бы вы охарактеризовали сферу деятельности, к которому относится социально-предпринимательский проект «Моторика»? Буквально подожди несколько секунд. Дам и зрителям, которые смотрят записи в вебинар подумать, и нашим участникам в прямом эфире. Я думаю, времени было достаточно. И эту сферу можно охарактеризовать. Да, абсолютно верно. Не читаю, что пишут ребята в чате, коллеги вы абсолютно правильно размышляете, что это здравоохранение. Владислав, здесь уже более конкретно. Если в прошлый раз общество было широко, то здесь уже более конкретно указали сферу деятельности проекта. Так, как считаете, в этом случае кто является благополучателем проекта? Отлично. Так, лица с ОВЗ. да, абсолютно верно, это люди с инвалидностью, лица, которые нуждаются в протезе, да, если уже более конкретно говорить. И в этом случае, кто является клиентами социального предприятия моторика? Если в прошлом примере у нас клиентами были частные покупатели, то в этом примере, как вы считаете, кто является клиентами? предприятия вот я вижу к нам екатерина подключилась тоже правильно отвечала на предыдущий вопрос да то есть в принципе все были правы клиентами здесь являются также эти же самые люди с инвалидностью то есть Бывает такое в социальных предприятиях, что клиенты – это те же самые лица, что и благополучатели. Но в то же время это, в данной компании являются государственные частные протезные предприятия, то есть которые покупают разработку у компании «Моторика» и реализуют их уже на своих заводах, на своих предприятиях. Кстати, по словам а, директора компании, а, именно сейчас они занимаются боль больше всего разработкой и реализуют как раз и взаимодействуют как раз с их клиентами, являются а, такие предприятия протезные. Угу. А, давайте ответим на следующий вопрос. Как вы поняли, из этого примера, из этого кейса, предусматривает ли предприятие? Это моторика, трудоустройство социально уязвимых групп. Вот кто-то пишет да. Есть еще другие варианты ответа. На самом деле нет, да, то есть. В кейсе ничего не было сказано о том, что на предприятии работают социально уязвимые группы. То есть предприятие не направлено на трудоустройство социально уязвимых групп, а на предприятии работают профессионалы в сфере разработки и производства протезов для социально уязвимых групп. То есть если мы вспомним закон, Федерации о социальном предпринимательстве, то а, данное предприятие относится к категории а, производства товаров и услуг для социально уязвимых групп, а, а не к категории трудоустройства социально уязвимых групп. Владислав, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Почему? А, далее. Как вы поняли, как зарабатываются деньги в данном проекте? то есть За счет чего а, это... Социальное предприятие можно назвать вообще предприятием, а не просто благотворительностью. Нет, Владислав, вы, наверное, не так поняли. Социальные уязвимые группы могут быть профессионалами. Я имела в виду, что протезы разрабатывают профессионалы именно разработки и производства протезов. То есть в кейсе ничего не было сказано про социальные уязвимые группы. Ну да, Екатерина отвечает на этот вопрос. И Дмитрий абсолютно верно. То есть компания разрабатывает, продает функциональные протезы для рук. И это обеспечивает их заработок. Теперь вопрос уже посложнее. То есть, как вы считаете, какие показатели могут считаться показателями для измерения социального эффекта предприятия? То есть, с помощью каких предприятий... С помощью каких показателей можно измерить социальный эффект предприятия, социальное воздействие предприятия. Подожду несколько секунд, можете пока подумать. Ну, Екатерина, в целом вы бравы, но это больше показатель для измерения экономического эффекта, то есть сколько изготовили процесс, сколько купили, заказали. А, а таким социальным эффектом является именно, да, вот Дмитрий как раз а, отвечает верно, оба Дмитрия. Угу. То есть это социальный эффект, показатель при измерении социального эффекта, который может учитываться, это... Один из – это количество людей, которые получили протезы по низкой стоимости с индивидуальным эскизом, встраиваемыми гаджетами. То есть это те люди, которые получили функциональный протез и чья жизнь улучшилась. Следующий вопрос. Как, как вы считаете, какими могут быть расходы в данном проекте, в проекте «Моторика»? На что э, тратят свою прибыль, свои доходы организаторы данного проекта? Да, абсолютно верно отвечаете. Зарплата, аренда помещения, материал, реклама. Да. Но, кстати, по поводу рекламы... Э, Кстати, по поводу э, рекламы, э, мы разговаривали с директором данной компании, э, который сказал, что в принципе рекламой они особо не занимаются, потому что они узнают э, через сарафанное радио, потому что они формируют сообщество э, людей СВЗ. Э, и э, все друг с другом общаются. Это уже сообщество достаточно большое. Они организуют для них различные мероприятия. И по сарафанному радио вот так э, приходят к ним клиенты. Ну да. Ну освещается, да. Освещается деятельность в соцсетях. Угу. Но прям такого статьи расхода, такой огромный на рекламу, как это бывает да, там у обычных традиционных бизнесов, например, производство там сумок. И их продажа такого нет. Угу. Так, Владислав пишет, как начать сотрудничество с компанией. Вы можете зайти на сайт, вы можете написать директору, он всегда идет на связь, он всегда за любые варианты сотрудничества и так далее. Угу. Ну, в принципе, здесь уже были правильные ответы. Да, это разработка протезов, это оплата труда сотрудников, это ведение сайта проекта и далее по списку. Ну, в принципе, мы разобрали сайт. Насколько мне не изменяет память, это моторика.org. Можете ввести просто моторика, функциональный протез для рук, и там сразу выяснится, Отвечаем на вопросы в чате. Ну и перейдем к алгоритму участия в проекте. Это, наверное, одно из важных таких вещей в данном вебинаре. В первую очередь, я думаю, многие из вас это уже сделали, но кто не сделал, нужно ознакомиться с положением в целом. Есть чемпионата, который есть на сайте. Сайт есть на слайде. В описании вебинара, в записи, мы, мы постараемся выложить все эти ссылки, чтобы вам можно было просто скопировать или просто перейти. Далее, необходимо пройти курс по социальному и социально-технологическому предпринимательству на платформе и решить задачу первого этапа. Кстати, у нас уже там зарегистрировано более 100 участников, если вы еще не зарегистрировались, то обязательно подавайте заявку, Мы смотрите темы, там выложены у нас каждой теме инфографика, выложены видеоролики, выложены задания для самоконтроля, и скоро появятся ответы на эти задания для самоконтроля, чтобы вы могли сами проверить, все ли вам понятно и всю ли информацию вы правильно поняли. Также настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там выкладываются самые важные новости, важная информация, ссылки на вебинар, на зум-консультации, различные дедлайны, и будет публиковаться, в общем, вся информация, связанная с кейс-чемпионатом. Так что настоятельно рекомендую подписаться. Ну и конечно же, Будет здорово, если вы будете активно участвовать в информационных вебинарах и зум-консультациях. Пользуясь случаем, хотелось бы сразу проанонсировать наш следующий вебинар по бизнес-кейсам, который проведет Мария. Мария является Мария проходила курсы квалификации, как раз повышения квалификации, как раз в Гарвардском университете, где зародился кейс-метод. Поэтому я думаю, будет очень интересно, познавательно, полезно и нужно для того, чтобы победить в нашем кейс-чемпионате. И также у нас запланированы две зум-консультации. Одна пройдет 13 октября в 16:00, другая 27 октября в 16:00 уже перед самым-самым концом нашего курса и перед онлайн этапом, перед вторым этапом, а вот в принципе дальше скажу, что в ноябре да, у нас состоится финал в виде онлайн деловой игры, куда будут приглашены только те, которые наиболее успешно пройдут онлайн курс. В состав жюри войдут представители Росмолодежи, агентства стратегических инициатив, Школа технологического предпринимательства «Опоры России», Будут у нас 12 победителей, которые будут награждены ценными призами и подарками. Так, далее. Уже у нас начали поступать первые вопросы. И девушка спросила, как получить сертификат, если уже она прошла все темы, успела. И прошла тест. Для того, чтобы получить сертификат, необходимо... Не только пройти тест, это итоговое задание 1, а также написать СССР по вопросам, которые расположены в итоговом задании 2. Но хотелось бы сказать об очень важном моменте. Для того, чтобы сертификаты будут формироваться автоматически, то есть данные будут интегрироваться из вашего личного кабинета. Мы выдавать их будем вручную, то есть тем, кто э, действительно выполнил все задания, но сами они будут э, формироваться автоматически. Поэтому э, настоятельно рекомендую очень внимательно проверить ваши данные, имя, фамилию в личном кабинете. И именно так они будут указаны в сертификате. Без различных там прозвищ, кто-то просто указывает только имя. Обязательно укажите имя и фамилию, если вы хотите, чтобы у вас был именной сертификат с печатью, с подписью, который действительно имеет вес, который может учитываться в различных портфолио. портфолио. Владислав, насколько я... Владислав задает вопрос, как получить сертификат бумажный. Насколько я знаю, пока что такая возможность не обсуждалась, но я обязательно уточню у руководителей проекта. Если возникнет такая необходимость, то мы будем уже с вами индивидуально это решать. Но поскольку курс онлайн, обычно выдается только онлайн-сертификатом, там уже есть и печати, и подписи, и так далее. То есть... Еще раз повторяю, что обязательно проверьте свои данные в личном кабинете, имя и фамилию. И а, для того, чтобы получить сертификат, обязательно пройдите все темы онлайн-курса, решите тест и напишите эссе, которая будет достойно оценено. Вот, сертификаты получат все, кто а, вы, ну, выполнит эти условия. А, также а, уже поступал вопрос, до какого числа принимается Решение этого задания 2. Ну и решение теста. И вообще до какого числа все это происходит. Это происходит до 9 ноября 23.59 по времени. целом все. Но чем лучше вы прошлете это задание, тем быстрее вы получите сертификат и получите оценку. Но уже после этого времени... Вот Владислав пишет, что у него уже все готово, отлично, присылайте, эксперты будут его оценивать. Вот. А почему именно до 9 ноября? А потому что уже с 10 ноября будет вестись подведение итогов и рассылка результатов, приглашение в финал на онлайн-деловую игру где уже, это уже считается второй этап нашего кейс-чемпионата, где уже будут определяться победители. Нет, вот здесь Владислав пишет, что скинет на указанный адрес эссе. Этого делать не нужно. Эссе прикрепляется в рамках онлайн-курса. В онлайн-курсе у вас есть раздел «Итоговое задание 1», вы решаете тест. У вас есть раздел Итоговое задание 2 и там есть э, кнопочка э, выбор файлов. То есть э, там э, хорошо, тогда расскажу подробнее, как устроено э, итоговое задание 2. Э, там есть три э, файла. Два файла это э, PDF. Э, это файлы в PDF-формате. Э, это два кейса. И один файл – это файл в док-формате, который вы можете открыть Word в программе Microsoft Office Word и ответить на вопросы по этим двум кейсам, которые в PDF-формате выложены. После этого вы прикладываете решение с помощью кнопки «Выбор файлов» и отправляете а, на проверку экспертам. А, то есть все это делается на онлайн-курсе. И после того, как вы решили тест, а, прошли все темы, после того, как вы прикрепили итоговое задание 2, вы можете полно, ну, считать, что вы прошли первый этап а, кейс-чемпионата. Во а второй этап будут приглашены только лучшие участники, у которых а, будет... Максимальное количество баллов за итоговое задание 2. Но в целом все. Если у вас есть на данный момент какие-то вопросы, вы также можете написать в чат. Если, у вас, если вы смотрите в записи или у вас вопрос появится позже, то вы можете писать по нашим контактам, а в частности на почту уточка вот. собака Обязательно ответим на ваши вопросы проходите онлайн-курс, время сейчас еще есть. и да, Вот уже благодарят, я так понимаю, вопросов нет. Вам спасибо большое, что пришли на вебинар, подключились, участвовали в обсуждении. Если больше вопросов нет, и вам спасибо. Если больше вопросов нет, тогда до встречи на следующих вебинарах. Будет рассылка осуществляться по всем участникам, которые зарегистрированы на онлайн-курсе. Спасибо вам, желаю хорошего дня, успехов в нашем кейс-чемпионате.